Совсем скоро уже Пасха, буду готовить итальянские панеттоны Это то же самое у них, как и кулич И по сравнению с нашими обычными куличами он более сладкий и надеюсь вам понравится Муки я беру 430 грамм, 150 грамм сахара беру также ванилин можно использовать и ванильный сахар тут как больше любите у меня дрожжи свежие, поэтому беру их 25 грамм. Если будете заменять сухими, то берите 7 грамм. Но я бы, конечно, больше рекомендовала именно живые дрожжи, потому что с ними тесто всегда получается лучше. 150 грамм желтков, 25 грамм липового меда, 180 грамм сливочного масла. И лучше взять масло хорошей жирности. У меня это 82,5%. 50 миллилитров коньяка и еще 190 мл молока. Я решила в этот раз попробовать приготовить на топленом молоке. В качестве начинки буду добавлять изюм. но ну, Обычно берется светлый и темный. Но в этот раз у меня оказался вот такой и не темный, и не светлый, что-то такое среднее. Взяла его 100 грамм и 100 грамм желтого изюма. Можно также заменять половину например цукатами. Хочу попробовать немножко подкрасить тесто, для того, чтобы оно было более насыщенным от такого желтого цвета. И буду использовать куркуму. Конечно, лучше было бы использовать шафран. Но вот не оказалось шафрана ни у меня дома, ни в магазине, поэтому добавлю немного куркумы. Также будет еще цедра лимона и апельсина. И я все ингредиенты еще дополнительно пропишу в инфобоксе. Заглядывайте в описании под видео, там все найдете. Для начала просеиваю в емкость муку. Я уже все отмерила, поэтому просто муку сюда пересыпаю и просеиваю. Еще хотела обратить ваше внимание, что все продукты должны быть минимум комнатной температуры, поэтому достаньте все с холодильника заранее для того, чтобы успела нагреться теперь отправляю сюда сахар добавляю ванилин и добавлю немного куркумы можно, естественно, этот этап пропустить но хочу в этот раз, чтобы они у меня были более желтого цвета и перемешиваю венчиком, чтобы сухие ингредиенты смешались между собой Молоко необходимо подогреть до такой температуры, чтобы палец, опущенный в него, чувствовал приятное тепло, но не обжигался. Я буду подогревать в микроволновке. Добавляю сюда яичные желтки и размешиваю их. Для того, чтобы мед легче велся, я его немножко также подогрею в микроволновке. Теперь добавляю сюда мед. Вот, кстати, видите, он после микроволновки стал более жидкий и его проще, ну, во-первых, переложить отсюда, а во-вторых, проще будет его смешать желтками. И теперь дрожжи смешиваю с теплым молоком. Теперь молоко с дрожжами выливаю в яичную смесь и перемешиваю. Теперь эту смесь переливаю к сухим ингредиентам. Я буду перемешивать при помощи миксера и буду брать насадки для теста. Можно это сделать и венчиком, можно сделать вручную, в общем, как вам удобно. И на этом этапе отправляю сюда коньяк. I've changed for the better this time. I Теперь сюда необходимо частями ввести сливочное масло и соединить все до однородного состояния теперь сюда необходимо натереть цедру лимона и апельсина и надо использовать только цветную часть, так как белая часть будет горчить я уже использовала часть цедры для пасхи ну, в принципе, этого количества будет вполне достаточно даже маленькое количество даст аромат кстати, я первый раз в по попробовала в самой Италии, еще будучи ребенком. Я занималась в хоре, и мы ездили туда на гастроли, как раз на католическую Пасху. Первый раз там попробовала, она была сделана в форме креста, с цукатами, с миндалем, сверху украшена глазурью. Но, ну, в общем, у нас и близко такого ничего еще не продавалось, поэтому для меня это еще воспоминание детства. У меня лимон большой, поэтому я буду использовать только, наверное, цедру с половинки лимона. Тем более, здесь достаточно такая толстая кожура. У меня этот лимон ассоциируется с мультиком про Чаполина. В такой форме именно. Теперь необходимо тесто собрать э, в шар Тесто получается достаточно жидким. Сейчас его необходимо накрыть и поместить в теплое место. Я буду использовать духовку, так как у меня есть режим подогрева теста. Если у вас такого режима нету, значит можете поставить около батареи, например, если у вас еще топит. Либо же поместить просто в разогретую духовку и тесто должно увеличиться в несколько раз. Но тут время у всех будет по-разному в зависимости от окружающей температуры и в зависимости от дрожжей. Поэтому периодически проверяйте, но вот я буду ждать пока у меня тесто подымется до самого верха. Для того, чтобы тесто не заветрилось, его необходимо накрыть. Теперь помещаю в разогретую духовку. У меня в режиме подготовка теста предустановлена температура 35 градусов. Пока у меня тесто подходит, я залью изюм кипятком и оставлю его для набухания. Теперь нам надо перемешать приблизительно минут 5-10 миксером И проверить тесто на просвет, будет ли образовано глютеновое окно То есть это надо растянуть немножко тесто И оно должно как бы таким прозрачным быть Но в то же время не рваться какое-то время ну, Надеюсь я понятно объяснила Теперь добавляю в тесто просушенный изюм. Выкладывать тесто необходимо приблизительно где-то на одну четвертую часть, с учетом того, что это у меня живые дрожжи. Если будете использовать сухие, то где-то на одну третью часть. У нас тесто поднимется, пока будет настаиваться и еще поднимется в процессе выпекания. Теперь необходимо заново поставить тесто, подходить в подогретую духовку. Я это буду делать все при тех же 35 градусах и режим подготовка теста. И здесь получается так, чем больше вы ждете, тем выше тесто поднимется. Но вы должны еще учитывать, что оно у вас будет подниматься и в процессе выпекания. Я поставлю где-то, наверное, на час и потом проверю. Но в среднем где-то у меня уходит час-полтора. У меня тесто уже отлично выросло, теперь буду разогревать духовку до температуры 180 градусов и буду выпекать приблизительно 25-30 минут. Ориентироваться буду на золотистую верхнюю корочку. И режим буду выбирать верхний и нижний подогрев. И у меня здесь есть функция быстрого разогрева, поэтому я не буду тесто доставать для того, чтобы оно лишний раз не оседало. Оставлю прямо там и включила быстрый нагрев.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 Подвесила их между спинками стульев, ничего лучше придумать не смогла. Но здесь главное, чтобы они висели вниз головой, для того, чтобы не оседали. Потому что они очень-очень мягкие. Вот даже если дотрагиваешься через форму, то прям чувствую, что они такие как бы пушистые. Поэтому, чтобы не осели, повесила их вниз головой. Будут у меня висеть так сейчас всю ночь до полного остывания. И уже утром их переверну, верну на стол. Ну вот смотрите, они абсолютно не опустились, такими же и остались, как были. Обязательно для остывания подвешивайте. И теперь они, кстати, стали такие более плотненькие. Потому что изначально, когда я дотрагивалась, доставала из духовки, вот э, они прям чувствовалось, что очень-очень мягкие, нежные такие. Красота! Ну, вот такой он получился внутри. На мой взгляд, красавец, красавец! Смотрите, какой пористый! И много изюма, и такой вот прям нежный, вот дотрагиваешься, и мякость такая немножко как бы влажноватая, и очень пористая. И, кстати, видите, здесь вот такая большая дырочка, то есть если бы мы его оставили остывать просто на столе, он бы упал. Так что хорошо, что подвесила, и советую вам, обязательно не пропускайте этот этап, подвешивайте также. И так и получившаяся глазурь должна быть достаточно густой для того, чтобы она потом не съезжала с куличей. Сбивайте до устойчивых пиков.